Доброе утро, друзья! Я надеюсь, ваши выходные прошли прекрасно. Мои тоже. Это были теплые выходные с моими родителями и с младшей дочерью. Однако, наступила новый день, новая неделя. Я попытался прикинуть план вчера, что же предстоит сделать. Предстоит сделать много интересного. Как всегда, буду вам об этом рассказывать. Хочу поделиться простой мыслью об утре. Каждое утро уникально само по себе. И когда возникает возможность, например, поговорить а, с ребенком по дороге в школу о простых базовых вещах, с этого и складывается, в принципе, наше воспитание. Мы не так много времени уделяем, а, потому что все время заняты на работе, в делах, каких-то постоянных заботах. Но именно стараться находиться каждый момент времени в понимании того, что они нуждаются в нас, это важно. Поэтому сегодняшнее мое утро началось с того, что я отвел моего сына в школу. Мы с ним прекрасно поболтали, пошутили. И это подняло мне настроение и помогает сделать, поможет сделать сегодняшний день более прекрасным. Маленькая прогулка до дома. Финальная подготовка к сегодняшнему дню. И уже поездку на встречу. Сегодня, как всегда, вы все узнаете в конце дня полной видеоверсии на моем канале YouTube. Смотрите, ссылка здесь в описании. Ну что, друзья, день продолжается. Мне бы хотелось сказать, вот такой интересный момент поднять. Это слово ответственность. Видно, но мы каждый раз, опираясь на него, используя его в своей жизни. Фактически затрудняемся давать, полностью сознавать его реальный глубинный смысл. Ответственность в каждом поступке, в каждом действии по отношению к себе, к своим близким, партнерам. Задумайтесь на минутку. Возможно, это поможет вам принять правильное решение сегодня или завтра. По крайней мере, сегодня, приняв окончательное решение, что делать, в какое направление двигаться, я опирался именно на это чувство, на чувство ответственности. И считаю, что это прекрасная ценность для любой компании. Друзья, сегодня пешком, поэтому была возможность выйти на станции «Площадь революции» для того, чтобы показать вам интересные скульптуры, которые москвичи используют для того, чтобы увеличить количество счастья, которое у них есть, для того, чтобы потереть, например, ножку ребенка скульптуры, которая находится сзади меня. Я выбираю моменты пока между поездами, чтобы было слышно, и покажу вам все возможные фигурки, которые трутся для того, чтобы день стал лучше. I don't История создания моего любимого города, Москвы. Только что я вам показывал видео о своем родном городе, городе Комсомольске. А теперь это мой родной город Москва и это город моих детей. Поэтому по возможности каждый раз, когда я буду посещать какие-то интересные места, я буду делиться с вами, как, например, сегодня, вестибюль, вестибюль станции метро Площадь Революции. А теперь есть очень интересные станции Площадь Революции и два выхода. Один выход на театральную площадь, где вы сразу увидите Большой театр. Второй выход на улицу Никольскую. И эта улица, она очень красивая. Он тише гораздо, он очень красивый. Сейчас вы его увидите, я вам его покажу. Он выходит сразу на собор. Очень легко добраться до улицы Илинка, Варварка, там гостиный двор. Но и сама по себе улица Никольская полностью отреставрирована, новая. Фактически очень красивая На ней расположено очень много различных заведений Она просто очень красивая, это прогуляться Она ведет напрямую либо в э, э, Либо на Луганскую площадь Поэтому, если вы вдруг путешествуете по Москве на метро воспользуйтесь этим советом будете не на театральную площадь, а выйдите на этот выход в метро И вы увидите Москву немного по-другому Вообще, есть Москва, которая видят все А есть Москва, которую знают э, и любят москвичей Поэтому я вам буду рассказывать о таких интересных местах которые на мой взгляд, покажет вам мой теперь любимый город, и уже родной город, немного с другой стороны. А вот мы теперь поднялись на станцию Площадь Революции на другой пол. Я вам сейчас покажу, какой он здесь красивый. на улицу Никольская все равно мне предстоит переход я бы так переходил с Арбатской на библиотеку Мелинина. Ленина а так я пройду несколько метров пешком до метро Охотный ряд и получу огромное удовольствие потому что это самое красивое место здесь в Москве которое ты можешь себе только увидеть потому что э, это прекрасный город лучший город на земле на мой взгляд будем утепляться, сейчас одену шапку и продолжим дальше Итак, мы с вами вышли на улицу Никольская, как мне если пойти в ту сторону, то попадете в Гуму э, и вам виднеется, кстати, колокольный мужского монастыря действующего, а вы можете зайти вовнутрь и приложить к иконам, там очень отличное, очень влагостное настроение, вы видите, башни Кремля, э -э, Гум блестит, а если пойти в эту сторону, то попадешь на Лубянскую площадь и видите, как красиво там вдалеке, Лубянская площадь уже украшена, и там находится самый большой в стране детский мир. Поэтому мы пойдем немного вперед, в сторону Красной площади, для того, чтобы пересесть на станцию метро в Охотный ряд. Обожаю гулять вечером, и, на самом деле, весь день был сегодня наполнен желанием вечером прогуляться по Никольской, для того, чтобы получить это удовольствие от единения с городом. Культура, культура города и его истории. Кстати, здесь есть очень хитрый переход. Если воспользоваться этим переходом, то вы попадаете прямо на театральную площадь и увидите Большой театр. Это, это возможность сократить путь. Это всякие туристические штучки. Вот, поэтому иметь возможность соединения с городом, подпитываться его энергией, очень важно. Когда я только переехал в Москву, когда мне было очень часто и э, грустно, немного одиноко, я чувствовал состояние одиночества, я так или иначе приезжал, как вы подумаете, куда? На Красную площадь, и мне здесь было очень хорошо. Я походил по брусчатке, мы сегодня сейчас зайдем и пройдемся немного по брусчатке. Только представить, сколько видела всего эта улица, сколько видели эти брусчатки, начиная от э, траков, танковой техники, которые проходит здесь по, на парадах, кончая, э, не, начиная. даже трудно представить себе. Когда-то здесь ходили троллейбусы, и... Э, Росли деревья, но время меняет все Очень интересно, погуглите а, фотографии старой Красной площади до революции Вы увидите, как а, насколько Красная площадь изменилась А мы приближаемся к Гуму, невероятно красиво Сейчас я вам покажу Бум выдел... выглядит просто великолепно в этом своем зимнем уборе. боре Впереди виднеется Кремлевская башня э, И звезды Сейчас попробую увеличить и посмотреть на красивую звезду. Вот у него башня. Какая красавица. Итак, впереди Красная площадь. Это Гум. А, невероятно вкусные пончики. Кофейник Липси Крем. И, собственно говоря, дальше улицы Никутска уходит туда, в площадь. Пончиками сегодня есть не будем, потому что возможно мы это сделаем завтра когда я буду участвовать с своими друзьями. В целом, о чем бы хотел поделиться. День сегодня прошел продуктивно. Несмотря на то, что было не очень много встреч, но была очень важная. О, смотрите, какая красота. Хочу вам показать этот переход. А... Правда красиво? Сегодня мы обсуждали э, с директором одной крупной компании, что же такое материал, мотивация и как надо правильно мотивировать людей для того, чтобы э, они работали лучше. Она мне рассказала интересный случай, который произошел в одной региональной сети. М -м -м, региональная сеть из нескольких магазинов, э новый чар-директор, решил ввести систему мотивации для сотрудников, для того, чтобы выделить лучшего. И вот один из лучших оказалась девушка, которую приехал поздравить молодой генеральный директор. Для того, чтобы вручить ей букет цветов и поздравить пожелать ей прекрасных результатов. Что же произошло дальше? На удивление, через какое-то время коллектив настроился против нее, и поддержав наоборот, став как-то завидовать. И, в общем, сама по себе идея мотивации через персональные награждения, она потеряла себе смысл и перестало работать. Вопрос, почему? Что же случилось? Либо наша ментальная культура не готова, либо э, ситуация в компании и в обществе в целом не готова для медальных поощрений. Но э, подумайте, как, что работает у вас? А, почему это случилось именно, почему так произошло с девушкой? Если бы, если бы это было в вашей компании, что бы было? А сейчас мы проходим мимо очень доброго храма. О! Скажите, куранты. 19.00. Раз. Два. Итак. Итак, семь раз. Потому что нам зайти не удастся. Мы просто немножко насудим на брусчатку, которая здесь. А так в целом все обнесено, потому что, видимо, готовится к каким-то мероприятиям. Мы пойдем через э, ворота э, на метро фоткаря. Как приятно, что слышно э, записи службы и часть нашей христианской культуры, она присутствует здесь, просто проходя мимо. Конечно, фантастические переживания ты испытываешь, когда идешь по брусчатке, когда идешь по Красной площади. Это часть нашей истории, истории, которая творится каждый день. И чаще старайтесь бывать в своих исторических местах, в своем городе. Сделайте маленькое видео о самом важном столичном месте вашего города. Пришлите его мне, и мы посмотрим, узнаем о нашей стране больше. Давайте делиться информацией. А пока мы идем к прекрасному месту – место, это Манежная площадь улица Туская. Одно из самых любимых моих мест в Москве. Я вообще очень люблю гулять по Тверской. А когда я живу на, еще на Дальнем Востоке, в Комсомольске, то пролетали на вокзал, который раньше был расположен на станции метро аэропорта «Динамо». Там раньше проходила регистрация рейсов это было очень удобно, но как только в Москве начал развиваться транспорт и трафик, и пробки, это потеряло свою возможность, потому что автобусы просто не доезжали до аэропорта, а просто останавливались в пробках. Так вот, когда ты прилетал в Москву, и садился на автобус с аэропорта Домодедово и приезжал на аэровокзал, и оттуда пешком ты шел вперед до Красной площади. Это был мой самый любимый маршрут, когда мы гуляли. А теперь мы пойдем не напрямую к охотному ряду, я передумал. А пойдем через Александровский сад Ленина. А сзади меня музей исторический. А, здесь памятник маршрулу Жукову. Впереди меня, впереди меня а, отель Four Seasons. И а, сзади, если вы видите, это улица Тверская. Самая интересная, самая оживленная магистраль моего любимого города. А это Манежная площадь по которой мы сейчас идем, через которую, собственно говоря, и будет пролегать мой маршрут к библиотеке Мини. Вот такая у меня пересадка на метро. Я стараюсь делать себе такие маленькие прогулки, потому что они позволяют по-другому немного смотреть на жизнь, радоваться жизни, радоваться тому, что у тебя есть возможность. Не только проезжая над этим всем и понимая, что ты в Москве, или в Хабаровске, или в Комсомольске, неважно, где вы находитесь, будучи в Ростове, Понимая, что нужно просто иногда выйти из вагона метро и пойти посмотреть на эту жизнь. Порадоваться, почувствовать пульс жизни. Всего лишь 10-15 минут она кардинально изменит ваше отношение к тому, что происходит. И в конце концов, мне очень хотелось чем-то сегодня с вами поделиться. А сейчас мы идем к могиле известного солдата, где по-прежнему горит вечный огонь. Почетный коровый по-прежнему стоит. Важно помнить, каждый день мы были с сыном Потому что на море, если вы помните, вы видели этот мемориал. А это наше наш могило неизвестного суда. Каждый год 9 мая здесь президент злогенных. Ну что ж, если лучше я помолчу, я просто вам покажу. Александрскому саду. Сейчас мы подойдем еще к одному знаменательному месту. Это Грот. Сейчас мы с вами проходим по пути от могилы неизвестного солдата к Гроту. И вы видите думбы гранитные с названием городов-героев, которым было присвоено название город-героев. мы сейчас пойдем поближе. и Напоминаю, что Керчь, российском Брестская крепость. Красиво вписался в архитектуре к меня Внезапно прервавшаяся экскурсия по Александровскому саду вызвала была все тем, что у меня села батарейка. Лишь доехав до дома, вот телефона, телефон, а так он дал возможность записать окончание и, собственно говоря, продолжим другой раз. До завтра. Пока.